Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Елена Балкарова. Я врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук, руководитель Центра доктора Блюма в Испании. В наш центр обратилась мама девятилетней девочки с жалобами на неустойчивую походку, потерю равновесия, неуверенную ходьбу. Мнения врачей расходятся, точного диагноза нет, а болезнь постоянно прогрессирует. Девочки ставят различные диагнозы. Мелодистрофия, синдром короткой ноги справа, наследственная моторно-сенсорная невропатия, болезнь Шарко-Мари синдром полой стопы, вялый нижний дистальный асимметричный парапорез, признаки аксонального вовлечения нервов ног. Несколько лет родители привлекают лучших специалистов для определения тактики лечения. Но все использованные методы результатов не дали. Поэтому родители и обратились в центр доктора Блюма в Испании. В Москве нам никто не ставил диагноз, либо нам говорили, что это генетическое заболевание, которое неизлечимо, и с годами будет только хуже. То есть можно только остановить, движение вниз, вот, и, и все, то есть вылечить ее невозможно. В какой-то момент времени у нее очень сильно изменилась походка, очень сильно изменились ноги, у нее ноги стали болеть все больше, у нее вывернулись стопы, и она очень мало времени могла двигаться, передвигаться, я не говорю там про бег, она не могла практически стоять, ну, то есть вот у нее все стопы были абсолютно зажаты, и ничего не помогало. Я обошла огромное количество врачей в Москве. Никто ничего не говорил. Говорили о реабилитации слабые связки, слабые кости, слабые мышцы. То есть у нее просто не сформировалась почему-то нижняя а, часть туловища непосредственно икры а самая самая сложная история была со стопами потому что левую ногу левую стопу она практически уже не чувствовала то есть она не могла ходить на пятках она не могла ходить на носках она не могла поднять ногу на себя мы естественно проверили генетику мы сдали кровь и собственно как доктор блюм и сказал что у нас нет генетического заболевания это подтвердилось он объяснил объяснил вот как ее, какое ее тело сейчас, вот, что произошло с ее костями, с ее мышцами, с кровеносной системой, с нервной системой, с ее связками. Он объяснил, что мы будем делать поэтапно. Я не врач, но логика абсолютно понятная, она абсолютно прозрачная. Не нужно много знать чтобы понимать, что происходит. Мне очень понравилось то, что это очень индивидуальный подход к каждому человеку и особенно к ребенку, у которого неустойчивая психика, которая, естественно, не хочет ходить на тренировки и не хочет заниматься. Но меня радует то, что это действительно так, то есть после тренировки она всегда выходит в хорошем настроении. Всегда она выходит в хорошем настроении. То есть, когда я ее встречаю после школы, у нее бывает разное настроение, но когда я ее встречаю после тренировки, у нее всегда есть энергия. Мы, конечно, абсолютно счастливы, что мы не объездили весь мир, а так получилось, что мы сразу после Москвы, опять же, где лучшие врачи, нам говорили, что сделать вообще ничего нельзя. Здесь она занимается каждый день по два часа уже три месяца. То есть я абсолютно вижу результаты, и все началось с того, что у нее начал выстраиваться позвоночник, то есть у нее встал ровно позвоночник, у нее встала ровно попа, бедра, у нее бедра стали меньше, потому что ушла вот эта вот компенсация. То есть она перестра перестала компенсировать походку за счет мышц на бедрах, у нее увеличились в размере икры, то есть она начала включать икры, что до, чего до этого вообще не было. И вот буквально вчера мы с ней разговаривали про стопы, то есть я ее попросила что-то сделать, то есть у нее и выравниваются стопы, и она уже их лучше чувствует. То есть мне абсолютно очевидно, мне не нужны никакие анализы или сравнения, я мама, я своего ребенка вижу каждый день. Плюс еще кли климат, спокойствие и вот особая атмосфера этого места. Пазл складывается, и вот у нас все работает.